Антон Павлович Чехов. Пересолил Землемер Глеб Гаврилович Семенов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. Нежели вознится не пьян, и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет. А коли вознится с мухой до да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.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 Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнула ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места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 Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и словно нехотя повернула налево. «Куда что ты на меня повез?» — подумал землемер. Ехал все прямо, вдруг налево. Чего доброго, завезет под лес в какую-нибудь трущобу. И, и, и бывает вот случай. «Послушай», — обратился он к вознице, — «так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. На вид я худой, болезненный, а сила у меня словно у быка». «Однажды напало на меня три разбойника, Это что ты думаешь? Одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие за меня в Сибирь пошли, на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь, здоровила вродя и скорнешь. Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. «Да, брат, — продолжал землемер, — не дай бог со мной связаться». Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, да еще перед судом ответит. Мне все судьи и исправники знакомые. Человек я казенный, нужный. Я вот еду, начальству известно, так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге, за кустиками, урядники, досоцкие понатыканы. П -п «Постой!» — заорал вдруг землемер. Кто ж ты въехал? Куда ты меня везешь?» «Да не ж не видите. Лес!» Действительно, лес, подумал землемер, а я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уж заметил, что я трушу. А Отчего это он стал так часто на меня оглядываться-то? Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал, еле нога за ногу, а теперь, видишь, как мчится. Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь? Я ее не гоню, сама разбежался уж как разбежит стык и никаким средствами ее не остановишь и сама она не рада что у нее ноги такие врешь брат и что врешь только я тебе не советую так быстро ехать попридержи к лошадь слышь попридержи зачем а затем затем что за мной на станции должны выехать четыре товарища Надо, чтобы они нас догнали они обещали догнать меня в этом лесу «С нами веселей будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого под пистолету. Тут ты все оглядываешься и движешься, как на иголках. Я брат того, брат, на меня нечего оглядываться. Интересного у мне ничего нет. Раньше что, вот, револьверы только. Изволь, если хочешь, я их выну, покажу. Изволь!» Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости –